А вы любите картошку? Я уж точно, как и вы, очень люблю картофельное пюре. Сегодня будет рецепт о том, что можно приготовить именно с картофельного пюре. 50 новогодних рецептов, марафон продолжается. Здравствуйте, ребят. Меня смотрит почти 80% девчат. Поэтому, здрасте, девчата и ребята. Нашел для вас очень интересный, на мой взгляд, рецепт, который можно приготовить на Новый год. Короче, картофельное пюре. Я его уже заранее приготовил. Добавил я одно яйцо и добавил сливочное масло. А дальше самое интересное. Добавляем пармезан. Перемешиваем хорошо опять. Берем кондитерский рукав, да, это называется? Блин, забыл. Вот это да. В общем, пускай будет кондитерский рукав. Насыпаем туда картоху. Противень накрываем пергаментной бумагой. И начнем подготовку. Что-то начинает вырисовываться. Я знаю, что у вас получится сделать лучше, чем у меня. И теперь <клес> сыр и грибы. Сыр можете использовать тот, который вы любите. В серединку. Ложим сыр, а теперь грибы. Я их немножко подготовил предварительно, слегка обжарив, поставив их на шляпку. И теперь будем красиво их выставлять. Классно это делать, когда делаешь первый раз, и когда вот то, что сейчас получается, ты вначале нарисовал эту картину в голове. Уже очень симпатично получается, мне очень нравится. Я даже представляю, как это будет дальше на выходе, увидим позже. Сейчас я беру еще сыр пармезан и вот прям сверху немножко натру его. Все подготовили. Если вы обратили внимание <coughs> на гриб, он сверху немножко поджаренный, шляпка, а с обратной стороны он в принципе сырой. Ну, не некоторые даже полуготовые получились. Вот в этом вся фишка. 20 минут будет запекаться это чудо при 190 градусах в духовке. И за это время, если класть сырой гриб, то он э, может не успеть приготовиться. Ну, По крайней мере, он не даст ту красивую картинку, которую мне хотелось бы увидеть при подаче. А в этом, в этом случае, зарумяниный он как раз доготовится. Картошечка подрумянится чуть-чуть и будет отлично. Отправляем в духовку. Не получились. Не то, что я хотел. Короче, форма должна была сохраниться. Она не сохранилась. Причину я знаю, ну, это я сейчас ее понял уже. Сейчас посмотрим. Так-то в принципе все держится, все правильно. Но кое-что я сделал неправильно. Я завтра переготовлю. Покажу вам то, что хотел я все-таки получить, и заодно расскажу, в чем была моя ошибка в этот раз. А вот теперь получилось. Ай-яй-яй, класс! Пахнет чудесно. Почему у меня не получилось первый раз? Потому что я неправильно приготовил пюре. Когда я его начал мять, я оставил немножко воды, потом добавил яйцо, потом добавил сливочное масло и вот в этом была главная ошибка том, что я оставил воду короче, в этом рецепте сварили картошку полностью слили воду по-сухому ее помяли яйцо добавили, масло добавили и все будет отлично разваливаться ничего не будет даже можно ой, класс вообще даже можно выше делать бортики чтобы больше там всего разместить что касается подачи, то при подаче друзья ваши могут подумать, что это какой-то десерт потому что очень похоже, напоминает какую-то булочку с чем-то интересным внутри но это гарнир, прекрасный гарнир, который можно прекрасно подать что касается начинки, вообще всего рецепта Обязательно картошка, а все остальное вы можете фантазировать. Можно добавить бекон вместо грибочков, можно ветчину, какой-нибудь кинуть туда огурчик, ой, помидорчик вяленый, очень будет симпатично. Короче, фантазируйте и будет очень красиво. Вашим друзьям этот рецепт на Новый год точно понравится, он красивый и вкусный. Ну что, друзья? Подписывайтесь, лайкайте, оставляйте комментарии, делитесь моими рецептами со своими друзьями. Будем делать 50 вкусных роликов. До нового года. Вы же помните, мне это очень важно.